Джонни Джонни! Есть, мама! Идень Ну, мама! А ну, руки подними! Mm. Через пять минут у нас обед, а ты тут конфет наедаешься! Вредя наш! Ах так! Ну я сейчас тебе покажу! иди кушать <соспит> ага испугалась ах ты вредина хватит баловаться пошли кушать и съешь быстрее пора уроки учить все мам, я доел So Папа, дырш ты, ты у меня еще? Ты ребенок, а? Нету никого. Ну хватит баловаться, заходи. Кошмар. Хватит меня пугать, а то накажу. Ну, ладно, я больше не буду Ребята, не забывайте, что наши новые видео выкладываются на наш новый канал Ссылочка будет вот тут Подписывайтесь на этот канал Дэдлион ТВ Пока